Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Михаил Прошуин. И сегодня я расскажу, как избавиться от спама на Яндекс почте. Итак, мы переходим на свою Яндекс почту. Вот она. Вот у нас спам. 11 писем у меня. Нажимаем. Вот это все пришел у меня спам. Чтобы избавиться от этого, нужно открыть письмо, выделить вот этот вот адрес скопировать его, нажать вот здесь на шестеренку, потом перейти в правила обработки писем и вставить адрес, который мы с вами выделяли. И добавить его. Вернуться обратно на почту. Теперь вот эти вот письма. Вам приходить не будут. Снова нажимаем обратно. Смотрим еще какие здесь есть письма. Ну, в основном вот здесь у меня один и тот же спам. Вот еще какое-то письмо. Нажимаем на него. Опять выделяем адрес копируем заходим в шестеренку правила обработки писем вставляем этот адрес сюда в это окошечко и добавить вот так дорогие друзья можно избавиться от спама теперь вот эти письма не будут приходить к вам на почту. Ну а с вами был Михаил Прошуин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.